И всем привет, дорогие зрители, с вами по-прежнему Дин, и вы на канале Мистер Денис. А мы сегодня продолжаем играть в Майнкрафт-сборку «Хаотное выживание». Вне записи я сделал э, кое-какие изменения в моем доме. У меня появились тут... Ре... Божниковая решетка. Ну почему я это сделал? Потому что мой дом атаковал торнадо. Да? Мой дом правда такова вот надо. И я подумал его обезопасить. Но окончательно я его обезопасил, поставив вот этот вот блок. Вот этот вот блок радиусом 50 блоков во, во все стороны делает так, чтобы вот этот вот квадрат э полностью защищал мой дом. Почему так высоко? Ну, чтобы ну, как будто это антенна. Так. Ну, хоть, хотя антенна не такая, не так высоко. Ну, вы, наверное, уже поняли, что если я его скрафтил, знаешь, мне золото. Да, мне есть золото. Мне есть железо, золото, редстоун, еще вот это вот. Я пока не, не знаю, что это, но я Помню, по-моему, из этого можно делать дин динозавра. Да. И еще лазурит. Да, я его нашел. И еще плюс смерть, да. Вот моя еще одна смерть. Я умер тут из-за каких-то... Э Как сказать, ну, никаких-то да, совсем, совсем как раз таких. Потому что, по моей глупости, я не надел эту маску. Хотя я, я не мог знать, что там эти аборигены. Помните, в первой части или уже не помню в какой этот домик атаковали аборигены помните я прятался и они как раз на меня напали да это не это было не очень весело вот он с этим этот столб я к сожалению не могу вам их показать потому что я не снимал тогда я это все делал вне серии чтобы экономить э, время чтобы мне запись не длилась три часа. Потому что это я не смогу укоротить. Оно примерно будет час или даже пол, полтора. Поэтому э, как-то так. Простите, я я, я не успел здесь пока что все рассортировать. Я очень торопился. У меня был даже момент от которого я просто очень испугался, э потому что на меня просто резко напала тор торнадо, и это было очень неожиданно. Я, я даже в доски не переделал березу, потому что она прям близко была. Я поставил этот бокс сюда, и он она пропала, она рассеялась. А теперь хоть оно и будет тут топ, оно нам не почем. Да. Я тут еще не успел ничего рассертировать, поэтому я, я сейчас буду этими заниматься. Так, я, я тут, как видите, все об, обустроил уже. Тут уже печки стоят, кровать, даже метку уже успел поставить. Дом. К сожалению, она не провисовывается близко вот дом. И общага. 6 метров это, это, это, это что это это, это бог имеется в виду? Я не ровно это бог. Ну ровно это бог. 6 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Реально, это бог оказывается. Ну понятно. Так. Так. А пока я все рассортирую. Так, камень, булыжник. Ой, это, это не туда сор сортирую. Извините, за ошибку. Так. Вот сюда вот это все надо. Так, сортируем пока что. Дерево. Так, ресурсы. Так, это сюда. У лучше не буду комментировать, а то я отвлекаюсь. Пока что все это сложим, это нам не нужно. Надо по пожарить курицу, пожалуй. Сейчас мы это сделаем. Ну, не пожарим, а за запечем, да, запечем. Так, вкусная кур курочка начала готовиться. Так. Стекло мы сортируем именно сюда. Эллстон уже сортировал это рассортировал тоски не успел рассортировать щит это у нас это тоже то есть сейчас я только в этом в этой броне да броня у меня здесь находится тут немножко у меня брони есть ну, как немножко мне здесь обработ броня но ну, по идее будет лежать вот так вот я возьму шлем и помещу на место этого, да. А это надену. Потому что больше брони. Так, ну что ж, в, в какой из них? В какой? Так, а где? Где? О, курица готова. Хорошо. Так. Теперь нам надо взять доски. Немножко путаюсь в своих свои же... Здесь, э, <смех> кстати, припасах, вещах. Тут у меня все рассортировано так. Хорошо, в принципе, только здесь нету надписи, поэтому я путаюсь. Но, в принципе, потихоньку я уже запомню. Скоро здесь так, вот все завалено будет сундуками. Да, это будет скорость, сейчас чувствую. Кстати, это точно, хотя, в принципе, 50 хватит или 15 неважно все, все равно будет защищать так надо поспать я даже вам не рассказал, ну какая цель сейчас у нас сейчас у нас цель добыть алмазы да цель у нас есть и пойти в ад. Пока что, в принципе, все. Так, надо рассортировать так, чтобы было все хорошо у меня тут. Вот типички Это. Вот эти печки. Это. Вот типички Это. Ну, так. Ну, конечно бы еще. пейп печки бы сделать только у меня сейчас тут нету пока что ничего я забыл это рассортировать да я такой я я не знаю для чего это снудок для, для я так понимаю для быстрых скидываний разных вещей потому что он меня будет потому что все вещи будут храниться здесь я забуду поставить верстаки то точно они просто здесь это я раньше верстаки что мне не бегать тут тут, тут туда-сюда я забыл поставить да, я такой так в принципе пока я уже начинаю ориентироваться здесь во всем дайте-ка угадаю сейчас я ошибусь куда то и что то по, -по, -по положу не туда ведь так ведь я же такой это я пока не, не знаю куда ложить думаю ресурсы положу тоже сюда палки тоже в ресурс это считается как как за ресурс Ой, куда мне это положить давайте тут туда положу хотя а где где та листовка ай точно про, пропала да. я заплыл то есть, что я же ее не поднял, потому что у меня слишком много вещей было в инвентаре. У меня из-за этих, они же выпали, у меня и так инвентарь был забит. А еще из-за этих двух вещей у меня инвентарь был забился, и мне пришлось листовку выкинуть. Почему это не важно, короче. Буду хранить эти все вот это вот тут. Да, добро мою, да. Так. Что ж? Думаю, мне не хватит. Да, и надо бы поскорее скрафтить уже то, что я хочу. Потому что так я буду бегать бесконечно. Крафтим. Так. Так. Сюда и сюда. Так, идеально. Теперь Делаем то что мы хотим. Это 10, давайте. 8, да, давайте. А надо еще. Сколько нам надо печек? Так, по идее, нам надо всего лишь-то две. Ой, не, не так сделал немножко. Так, бежим туда быстро. И ставим сюда печки. Вроде как все поставил. По идее, шесть дам. Так, шесть сюда, сюда. Так, сюда 6 Сюда, ну, в принципе, тоже 6 Сюда 4 вообще как так? Как раз хватило, кстати. Так, мне надо ещё. Сюда четыре тоже. Хотя как у меня так хватило? Сюда тоже 4. А здесь уже все переплавилось, ясно. Так, что у нас тут? У нас тут золото, у нас тут еще золото, у нас тут много всего полезного. О -о -о -о. Я просто, я просто счастлив, посмотрите на ресурсы. 24 золота, 14 железа, ну, слитка в железе, я просто счастлив. Я сделал ту миссию, за которой я потратил, не знаю, много времени. Самое главное, я не знал, на какой высоте спалнится золото. Да, я не знал это. Поэтому... Все эти печки там все оставляются, все, конечно, ресурсы оставляются. Будут там. Так, почему не могу забрать все вот сюда? Вот. Ну, вот так вот, ну хоть вот так. А, да, паркуриться из меня никакой. А. В принципе, пока что все нормально. У меня есть золото и железо. Кстати, я потратил, чтобы вернуть свои вещи, меч. Я, я потратил, получается, целых 10 слитков. Ну, по идее, как-то так. Десять слитков. Я остался один слиток. На нагрудник и я потратил это и на меч. Да. Я не понимаю зачем, потому что я потом все равно надел маску. Что ж, ресурсы у нас здесь. Ужо золото, золото. Здесь хранится. Хорошо. А мне прям, прям здесь место прям в самом карьере. Сколько у меня уже ресурсов? Ну, в принципе, многовато. Я начал идею с карьером. Ну, пока что, думаю, не буду заканчивать, потому что мне надо найти алмазы. В принципе, я, я делаю это все для, для карьеры, в принципе, чтобы добывать больше ресурсов. О, что это за ветер? Хотя. Пока хорошие, принципе, пока что. Какой маяк прям тут. это я объясняю. Там пока что. А. Дом. -а -а. че через черева не видно. Опять. все я прибыл на станцию. <со> да. Как вы станции? Так. Ж, сегодня, думаю, мы будем искать алмазы. Если, по-моему, не спаунится с первой по 16 высоту, вроде как, или 18. ну, я буду искать где-то в центре, на где-то 10, короче, буду искать где-то. А, и вас посмотрим-ка. Что же у меня получится? Ой, это, это, это, это, это дверь не туда у меня нет Нету двери так чтобы я возьму березу ну где-то давайте так вот так ожика а что она здесь мне делает она должна храниться здесь не показалось или я слышу нет показалось так ну где-то давайте где давайте пять возьмем с собой это так остальное положим обратно Этой миссии мне понадобится Сейчас, сколько у меня уже угля я его не трачу да вот жалко что его не трачу потому что там мне пригодится Это будет сколько? Это будет очень много угля. Это будет очень много У-ху-ху-ху! Ну как так-то, -так -так, ну, как бы солидно, солидно. Если нет нет освещения, надо бы его по поставить. Потому что если у меня здесь не будет освещение, то все здесь будет спалиться ночью моба. Я не хочу, чтобы мне здесь спалились. В принципе, думаю, нормально. Так, в принципе, нормально. И вот здесь вот еще. Для красоты. И тут. И тут. освещено теперь я не могу бояться даже ночь но все равно поспать надо да. поспать надо угли я пожалуй отвожу В сундук обратно это вставлю это тоже отвожу. Что ж, до да, солидное количество Слышусь, надо взять еще мои щит мой. На всякий случай лук, вдруг пригодится. Пистолет то нет, потому что у меня это полезно, у меня нет пороха. Меч надо взять. Мечей. Ты мечей. Думаю, по один здесь останется. кирки кирки да. Mm. что еще лопату да лопату мне не лопата. А, мне нету лопаты придется крафтить лопату ну это без это без проблем еще быть быстрее скрафтим лопата будет каменная не хочу не хочу тратить свои свое железо да. И изумруды мне до сих пор не при не пригодились так хотя в принципе только все сиркозе по, по, по моему годятся. ну ну и что для бога может Так если что. у нас есть какая кстати я давно уже не смотрю на на чьи, на достижения майнкрафт что у меня тут горячие штучки на наберите ведро лавы Твои стихии сформулируйте. Тибок типа, обсидиана. Оо, алмазы. Сыпь меня алмазами. Алмаза бронец спасает жизнь. Очеры. на чердийском столе. И все, что ли? Да, это всякие оч... эти ачивки мои Майнкрафта. Бьют то тут больше всего. Приключения. О, еще я, я прям, я прям, сейчас же могу выполнить это. Стильно. прям, мне по стрела. Кстати, есть. Так. Еще так, только палок не хватает. Них нету, придется потратить. Так, бум. можно взять отсюда. В Ой, как страшно. Вот такие прям очень страшные звуки, да. Прям пугаюсь. Конечно. Не работает. О, нормально. Еще одну палочку бы, конечно. Сейчас думаю будет. Палочка одна. Так, готово. Теперь. Так. Так. Так. Так, все, в принципе, готово. Ложим обратно. тоже ужим обратно. Хотя нет, мы не ужим обратно, потому что, мне да. Надо... Скоро. Много всего полезного, да. Думаю, мы найдем их быстро. Может быть, конечно же. Но, если бы так было, я бы обрадовался, конечно, потому что это прям... Прям быстро очень найти это. Очень... Это значит, ты в... везучий человек, потому что это довольно редко можно найти. Ну, прям так быстро очень. Аж восемь, смотрите. Четыре можно сделать. Да, потому что мне придется очень много копать. Ху -ху -ху. Очень много кирок, очень много кирок. Даже очень, очень при очень много. Кирок. Как же их тут много. Нет, запасных еще Лопату еще надо сделать. И у нас снова закончилось дерево. Придется снова брать его. А Попад минимум две придется нам. Ну, в принципе, сделаем вот так. По максимуму запас. Надеюсь, у меня влезут ресурсы. Ну, по крайней мере, я так на надеюсь. Да. Так. Надо выложить все лишнее брахло. Оставим. Выложим. Блоки мы выложим тоже. Еда, конечно, пригодится. Так. Запаслись. Одно в руки. Подожди-ка. Где? Отсущенно выложу, что ли? А, вот, вот, вот. Так. Руку. И пошли. Так, мне где-то на восьмую высоту надо. Где-то так. Восьмая высота сейчас будет где-то, я начну копать просто в бок прямо. Так лучше. Я не поел перед отходом, просто гениально. Пускаемся ниже. Мне нужна восьмая высота. Восьмая. О, восьмая как раз. Давайте я от от от отход вот здесь вот на девятый пойдем. Что, пошли копать? Так, посмотрим, посмотрим, сколько у нас тут алмазов. у, -у, -у, у нас уже многовато алмазов. Я нашел мои первые алмазики. Так, сколько у нас тут вверх покопаем, покопаем вверх. Как они как это выглядит интересно? Я я, я даже готов здесь копать разы, ради этих алмазов что все это я буду закапывать потом. Ну, заделывать. Сколько не продолжается, продолжается. Сколько тут? О, железка. Иди сюда. Так, сколько тебе тут? Тебе тут многовато. Как тут? О, добрый стоп! Да, так, с таким же... Так, а что так много? Почему так много? Почему так много? Докопал. Это надо нам все закрыть, потому что это нам не надо. Это нам не надо. Это нам надо. Это нам.. А, там еще есть, оказывается. Каждый бок, нам заделывает, чтобы здесь не заспавнился. кто-то, кто просто взорв, взорв, взорвает меня. Да. Как же они выглядят, интересно? Сколько их тут? Вау. В принципе, выглядит красиво. Ага, всего лишь так столько. Хотя, в принципе, тут многовато. Так-то. Они-то а а тут больше. Их тут больше. Ну, а, -а, а. Вот так, вот такой формы это выглядит. Ну что ж, копаем. Новое достижение. Алмазы. Да! Ура! Я нашел их! В принципе, первая цель выполнена. Я нашел алмазы, но я на этом не остановлюсь, потому что я продолжу копать дальше. Дальше, до тех пор, пока я не выкопаю... Настолько, насколько у меня... Эээ кирка вы, вы, выдержит я копаю камень только каменный киркой потому что я не хочу про тратить прочность обычной кирки кстати я видел видео ну каких-то других блогеров где они просто говорили что там надо что-то там делать что-то очень много туннелей делает это все неправда просто надо копать и копать Прямо пока ты не наткнешься на алмаз, потому что ты наткнешься на алмазы. добывал и резко, подожди, раз, два, три, четыре, пять, пять алмазов. Ну, в принципе, так солидно, солидно. спи уже. О, еще массы. Воу-воу-воу-воу-воу. Прям ровно, нет? Не ломается? Как? Ой, золото еще тут. Ну, в принципе, хорошо тут. О, сломалась, не выдержала уже. Да, я забыл взять замену. Блин, <с> я не хочу перец пи обратно, вот туда вот, не хочу я. Я попросту забыл взять замену. Блин. Я, я ж хотел взять. Не получится меня добыть. Hmm. Да, да давайте здесь по поставим в японт. любой, например, например, вот это вот. Мы телепортируемся домой. Как-то сделать это... Потому что я в кране, там очень много идти. Это очень сложно. Поэтому я сделаю так. Что это лучше. Сейчас я, я телепортируюсь обратно. Простите за это, но... О. Я, я прям... Так, неважно. Теперь удаляем. 3-3-3. Удалить. Идеально. Так. Я шел обратно, ну, нашел мазы по дороге. Скучал мазы, мазы, мазы, много. сломалось. все. еще докопаюсь, таки до конца, до конца докопаю вот этот туннель. и это тоже. Так, что ж, сколько я прокопал? Ну, так солидно, солидно. Такой сделали полукруг, в принципе, такой нормальным. Так, солидно. С не соглашусь. Сто 11, в принципе, там могут быть алмазы 10, а на верх. Так... Тут источник улавы, поэтому не придется идти вот сюда и пройти. Да. Так, солидно, так, солидно. Что ж, выходим на поверхность. Так. так. Так, так, так, так, так, так. Нет, нет, нет, так, нет, так. Так, нет, так, так. На поверхность. Ой. Где у меня этот... Дом. Уф. Что это было? Уф. Уф. А. Встаем. Давайте уже рассортируем, попосчитаем, что мы сделали. Мой зомби. Вещи-то мои года хм. самоубил ничего не дал еще друг называется так что у нас по итогам куча бу булыжника очень много булыжника очень много редстоуна 5 золота, 47 железа, 24 лазурита и 22 алмаза, нормально. Лазурит и алмаз, о лузелит. и алмазы положим в, в сундук для ресурсов. Кстати, нам это так и не понадобилось. Еда-то не понадобилось. Это не знаю по какую-то, позже. думаю сюда. Это что такое? Я пока не понимаю, что это такое. Еще, кстати, это. Так. Ну, я думаю, будут прощаться с мещом, потому что мне мне понадобится. Да. Так. Уголь забыл выложить. Так. Дерево мне не пригодилось. Ну, потому что на, на, на, на, на всякий случай дерево. Факела. Значит, а куда все эти стаки факео делись? Я, я что, их вы, выбросил? Или я всех как, потратил? Воу. Так. Теперь давайте уже плавить. Так. бы дерево побольше <смех> мне дерево побольше хорошо звучало мне дерево побольше опять дуба куда то <смех> не важно плавится хорошо и здесь уже все работай собираю собираю собираю уже 24 Перестали некоторые работать. Перестала. Пусть золото плавит. Пусть золото плавит. Здесь уже вс. все. все все. Все. И тут еще одно. Здесь последнее будет. И все. Складываем в сундук. Уф, довольно многовато у меня всего тут. Что ж, Мы мысль здесь, мысль, не а цель сегодняшнюю мы сделали, в принципе, которую хотел. Сейчас мы уже будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь, на нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых стримах или видео. А с вами был Дин, вы были на канале Мистер Динес, и вы смотрели сборку по холодному выживанию, сборку по Майнкрафту, холодное выживание. И всем пока!